Ты неправильно делаешь. Если пытаешься боковую дельту делать, вот, разводи в стороны. А если переднюю, то вот, вперед. А -а -а. Давай, покажи. Все. Зафиксировал резину ногой. В стороны. Сюда. Вперед. Сюда. И раз. Как вы оказались в тюрьме? там? Ну, любила человека. Из-за любви вот и попала. Мужчина... любителей но не сажают. Да, здрасте, я его убила. А, <smack> Какого числа в этом году празднуется 8 марта? В смысле? Восьмого? Не, в этом году. А, в этом году? Девятого? Собрать какую-нибудь мелодию, например, чижик-пыжик. <музыка> Получается, пока не очень. Видимо, как и с любым другим музыкальным инструментом, здесь тоже нужна практика. Бритва? А что, можно попробовать? Чтобы получить порцию вкусной стружки, нужно побрить шоколадку. Mm, какой вкусный капуч, как ты это сделал? Да, я просто побрил свою шоколадку. Меня сейчас снимает? Я сейчас снимаю, ему отправлю. Ой, ё, я, страшная. Шабел, да нет, я да. тебя люблю, блин. Не заб... Я тебя не забываю, не думай. Я тебя люблю. Держись. Он там лопата ебать. Я тоже, блин. На отработке. Дорогие друзья, в эти минуты мы особенно остро чувствуем, как летит в поезду наша экономика и новогоднее настроение. И все мы чувствуем, как быстро растут цены, как дорожает сейчас еда. Каждого из вас я И буду ебать в наступающем году. У меня всегда будет стоять прочно и нерушимо. Дорогие друзья, только строить дачу и нуждается в нашем участии и в щедрости. В новом году просто нужно ходить днем и ночью, в будние дни и в праздники. И для стану жизнь немного лучше. С Новым годом! Ну и в конце выпуска эмоции «Через край» в Охотском море граждане ловили рыбу, а поймали подлодку в объектив камеры мобильного телефона. Субмарина всплыла рядом с ними. Сообщается, что подводный атомный крейсер, возможно, направлялся в порт. И вот неподдельная реакция рыбаков. Ее что называется, нужно слышать и видеть.